Мушнистый червец это такая зараза, но избавиться от него можно легко. Главное вовремя его распознать и вообще понимать, как он выглядит. Потому что не каждый продавец тоже понимает, что у него растение с паразитами. и Считает, что все у него хорошо. Я неоднократно приобретала растение при встрече. Смотрю на растение мушнистый червец, благоприятно себе развивается. Об этом говорю продавцу. А он не понимает, говорит, что какие паразиты? Вы что, это какая-то пыль? Да, можно сказать, что он похож на пыль, а на самом деле это насекомое паразит, которое сосет соки растения, впивается в него и живет за счет этих соков. Выделяется слизь, которая Оволакивает растения, листочки, цветочки, сам ствол, все стебли. Размножается довольно быстро эта зараза. Маленькие особи позуют по растению, передвигаются достаточно быстро в поисках, где ему присосаться. И Как вот найдет это место, благоприятно себе присосется и уже не двигается. На растения переползают другие очень быстро. И когда вы приобретаете какое-то растение, любое, и, и, и вам кажется, что все с ним нормально, никогда не ставьте рядом со своими растениями. Обязательно в другое место на две недели на карантин. И вот за эти две недели вы все увидите, что там появляется, откуда что выползает. Будут ли паразиты или какие-то грибковые заболевания проявятся. Или с листьями начнется что-то не то. И уже исходя из этого будете посмотреть, что дальше с растением делать. Ну а теперь конкретно об этом червяце. Просто я вам его покажу. Вот он сидит на моем кротоне. Он уже присосался. Тут их несколько штук. Причем на вид они такие прикольные, мохнатенькие, маленькие, пушистенькие. Вот так выглядит мочнистый червец. Кратончики прям обожает. Часто встречаю на кротонах, на аглонемах. Прям вот хлебом не корми, дай кротон и аглоанему. Хотя они на любых растениях встречаются и в большом количестве. Как спасти растения от этой заразы? Очень просто. Хорошо работает октара. Причем октары я встречала в продаже двух видов. Это в капсуле жидкая, разбавляется на 5 литров воды и в порошке. А в порошке мне не понравилось, она не сработала вообще. Я вот эти картоны замачивала и этот в том числе. Полностью, с корнями, со стволом, со всеми листьями, в растворе с актарой из порошка. И вот, как показала наглядно, червицы живут и развиваются. А если актара жидкая, то она на раз убирает эти червицы. Достаточно один раз обработать расти, и они уже не появляются. Поэтому я рекомендую, но исходя, конечно, из своего опыта, что лучше актара в капсуле жидкая на 5 литров воды разводите я сначала несу растение под душ смываю все эти червяцы все эту паутину эту слизь потом обрабатываю то есть наливаю в пузеризата для растений раствор приготовленный опрыскиваю каждый листик со всех сторон, с обеих, с лицевой, с изнаночной стороны. Каждую пазуху пролью, все стебли, ствол и обязательно грот. И мучнистый червец не появляется. Если вдруг у вас он появится, через недельку повторите процедуру. Решила вам еще показать с другого ракурса. Сейчас прекрасно видно этого мучнистого червеца. Он неподвижный, потому что он присосался здесь уже давно. И вот после сегодняшнего видео я его, конечно, уберу, срежу черенок, и у меня уже будет расти абсолютно здоровое растение. На вид он красивый, он там с лапками, сусиками, мохнатенький, беленький, пушистенький, прикольный. Но зараза такая, что бывает, что замучаешься с ним его выводить. Но еще раз повторяю. Жидкая актара работает прекрасно. Другие я пробовала, ничего не помогло. Только актара. Если у вас была такая проблема, и вы избавились от муртинского червица не октарой, а каким-то другим средством, обязательно поделитесь в комментариях. Буду очень вам признательна. Я пользуюсь вот такой октарой. Как раз она мне сейчас нужна. Развожу ее в воде на 5 литров. Вот такая у нее упаковочка ножницами разрезаем здесь и воду выдавливаем, все размешиваем и обрабатываем растения. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!